next Добро пожаловать в мастерскую, где мы непонятно, чем занимаемся, и никто не может это объяснить. Но у нас это хорошо получается. Мы остановились на четырех ящиках, точнее на четырех недоразумениях. Они получились кривые, косые. Да, они работают, да, они выдвигаются. На этом плюсы закончились. Они все кривые, косые. Да, тут будет фасад, там, то есть эстетика будет в конце. Но сама работа, подгонка, это все неудобно, некрасиво, поэтому нужно что-то менять. Соответственно, почитав кучу комментариев э с тысячами советов, а именно их было один, там предложили очень мудрую, очень дельную вещь. А именно взять обычный профиль, вот обычный, настоящий, просвелить отверстие, подойти к нашим листам фанеры, положить его, по уголку выпрямить и так на дисковой пиле есть платформа которая будет скользить и вот так вот резать. При этом должен получиться максимально ровный рез то есть этот способ мы испытаем. Ну и конечно же есть еще кое-что а именно хотел тайну хранить до последнего то есть обустроить все здесь здесь мастерскую все прям станки верстаки и потом торжественно закатить, сбросить красную ткань типа о, смотрите настоящий станок мужской. Но я думаю, что он будет стоять, заодно на ящиках мы его испытаем. Это у нас ленточная пила, самая настоящая, самая вроде рабочая. Но по крайней мере я только открыл, сейчас при вас мы его распакуем и запустим. Специально развернул другой стороной, а то скажете, что вот реклама продался за станок. Нет, я продался еще в июне, да. Так что даем пятюню и начинаем. В целом неплохо. А, давай типичную вставочку. Так, ну я уже испытал, испытания показали, что вот такую сложную фигуру сделать очень сложно, очень сильно выгибается наше полотно, в избежание поломки рисковать не стал. Здесь, конечно, еще есть других ряд минусов. При работе шатается дверка, надо будет прокладочку подложить. Освещение, вот эта вот шляпа, очень тугая, кривая, на Алиэкспрессе есть получше. Много царапин, много сколов, какая-то прилипшая засохшая, не знаю, штукатурка, крепежи, все, все алюминиевое, все пластиковое, то есть металла здесь мало. На подшипнике валит опилки, ну и так далее. Это тоже конструкция неверна. Подставка упор вообще это один болтик и все, это упор это болт. В том смысле болт. Но это детский сад. Мне как настоящему мужику это все чисто декорация, красота здесь нужна. Здесь нужна работоспособность. И мои конкретно вот, претензии только два. Первая, это вот не очень хорошая, вот, это вот, назовём это платформа. Она сделана из алюминий дюралия, а хотелось бы, чтобы это был металл. Тут 4 гайки, которые вкручиваются прямо вот в эту платформу. Чуть перетянули, оно треснет. Это не железо, к сожалению. Не подваришь, не приваришь, только покупать новую. Поэтому, ну блин, хотелось бы немножко что-то нормальный металл, кусок металла видеть. Может, просто трава для этого, не знаю. Прилипание, ну, я не знаю, что-то то ли станина кривая, то есть платформа, то ли это кривая. Что-то никак она не ложится, это уже, что я перепробовал. Ну и второй минус, который вот меня, именно меня задевает, это, как бы так помягче выразиться, я работаю, мне удобно, когда платформа находится около пупка и выше, а она находится... Э, как бы так помягче выразиться, кто инженер собирал, как происходило принятие решения сделать на такой высоте? Философствовать закончили, теперь испытаем его в действии, а потом уже будем делать выводы. А нужно будет, ни много ни мало, около 20 листов фанеры. Погнали! Хозяин, принимай работу! Красотень! Еще немножко, и в принципе я тут поселюсь. Хотя я и так живу там, ну неважно. В общем, уже можно без облицовки видеть, что что-то получается. Еще остальную часть добьем, и у меня будет 27 ящиков. 28 у нас здесь, но мы совстроим торцевую пилу. Получается намного лучше. Можете заметить, что нижние ящики все немножко как бы вот тут-то ушли внутрь, они под наклоном. Почему? Потому что направляющие идут на скос. Это сделано для того, чтобы ящик, то есть, ушел туда и там оставался. То есть, не хотел желания туда выпасть, особенно когда он полный. Как по мизинчику заедет, будет вообще неприятно. Ну, в принципе, получается почти как я хотел, но немножко, конечно, с косяками. Во-первых, не все ящики идеально закрываются. Там постоянно кто-то кто кого-то за что-то почему-то чиркает. Э! А вылезай. Ну, вот, почему-то чиркает. Я не знаю, что это такое, царапины вот здесь и видны. Надо будет посмотреть, почитать, почему это так. А потом хоп, и нормально. Мне кажется, что саморезы не дает сесть. Неужели придется на сварку сажать? Чуть неохота. Ящики максимально простецкие, сделаны из фанеры девятки, просверлил, намазал столярным клеем ПВА, засверлил золотой саморезик. Все, саморезы черные не использую, всякую ОСБ и ЛДСП тоже, взял девятку, у нас получается фанерка, и все, обычные такие ящики. Они крепкие, потому что фанера, выдали, конечно, фанера должна быть влагостойкая и сантиметров, ой, сантиметров, миллиметров 15, все. Кромки, фаски, лаки, покраски, что там еще, прогонка через фуганок. Это все по желанию, по мере возможностей. Для меня вот это, это уже крутые ящики. Конечно, быстрее было бы сделать из ЛДСП, но это улица, не помещение. Было бы отапливаемое помещение, было бы получше, а так она может развалиться. По крайней мере, также вы мне пишите. По поводу Шайтан машины. Довольно-таки неоднозначное решение, не могу сказать, что она прям вах, крутая и ой, пипец говно. Что-то посередине, то есть нужно будет доработать напильником, говорится. Во-первых, она мощная, на мое удивление, я думаю, что этот, ну, по сути, лобзик, нет нифига. Даже в три слоя фанерки полотно заводское, которое было в коробке, оно, ну так, мало ощущает, то есть не чувствуется. Представляю, что будет, если я поставлю какое-нибудь полотно подороже, то есть нормальное, хорошее. Так что удивлен, мягко говоря. Еще очень круто, оно не шумит, как злобзик. То есть вы меня слышите? Я бы циркулярку или лобзик, вы меня не услышали, я уверен. Тихая, да. Платформа не прыгает, хороший упор, она не прыгает. То есть удобно даже, когда большие листы. Платформа не бегает по всей мастерской, что очень удобно. И, наконец-то, нормальный упор я повстречал. У всех, кого работал на циркулярных пилах, там был такой ну, упор, мягко говоря режь по глазу, то есть, да, это были плюсы, а вот теперь мои минусы, да, вот как бы я, есть чего, недовольство. Из минусов у нас самый неочевидный, это полотно, оно живет своей жизнью абсолютно, Она пилит так, как хочется ей, то есть оно уходит, уводит его, почитал инструкцию, в общем, здесь есть замки, чтобы упиралось именно вот в эти механизмы, чтобы оно не гуляло, во-первых, во-вторых, там еще нужно посмотреть модель самого полотна, поставить нормальную такую мужскую, которая режет прям вот на отвал, тоже влияет, оказывается, полотно не может, и мы его шевелим. И к тому же эта платформа должна опускаться на тот уровень, на котором находится материал, то есть материал сантиметр, эта часть должна опущена быть на 12 миллиметров, чтобы максимально был больше упор. Пробовал, не получается, получается вот такие вот, эх. в общем. Если эта сторона еще идеальная, скажем так, то вот другая, она аж кричит. Видите, просвет. Ну, то есть я также могу на лобзике. Вопрос: зачем тогда упор? Это, конечно, нужно настраивать. Надеюсь, это дорабатывается. Второе это лампочка. Почему со стороны непонятна, мне удобнее, когда светится вот отсюда. Благо, мы электрики мы переделаем. Коня самое очевидное для меня у кого рост 1,87 м. Высота. Мне некомфортно работать на уровне гениталии. мне удобно, когда на уровне пупка, то есть вот в этом бы части была платформа, я бы сказал, что идеально прямо для меня, поэтому, когда будем наращивать, мы подымем. Ну и к тому же, еще один минус к этой платформе, она маленькая, вот такая деталь, вот ну, метр, метр двадцать, а платформа, по-моему, 40 на 40, да, по-моему, не ошибаюсь. То есть нужно будет какие-то крепления, стоечки выдвижные, доработаю и сделаю для себя, вот, чтобы прям ну, комфортно было. Тоже не понравилось. Но ну, ничего, это все можно доработать. Для меня самая главная боязнь, это чтобы вот э, при упоре не было колебаний. Остальное все я почему-то напильником руки есть. В целом, этот станок сделан чисто для детальных работ. Сейчас поработал, понял, что для массового распилования есть циркулярка, он не годится. А вот для каких-то деталей, изгибов, поворотов, очень даже прикольная вещь. В общем, будем прокачиваться, будем читать, изучать. Когда достигну совершенства, я об этом сообщу. Но это не точно. В общем, осталось нам еще 12 ящиков. Еще один заходик и можем подводить итоги. Погнали. это было нелегко но мы справились мы закончили эту гребаную сборку 28 ящиков спустя есть финальный вид да скажем честно 1 третья всех ящиков получилась вот примерно вот так Как-то вот так, да, сейчас я получу, наверное, умные советы. А не проще было купить шариковые? Да, конечно, проще. Вы цены видели? Комплект шариковых 400, а мне нужны 600, стоит 500 рублей. 500 умножьте на 28. Сами посчитаете, а то неграмотный. Где я возьму, интересно, сток бабла только направляющие? А? Дорогие шариковые направляющие, может вы? Может вы? Подъехала газель. Открывается кузов. А там... А нет, эти не направляющие. Ну, конечно же, еще при сборке мы научились работать с деревом. Более-менее никак. Узнал оптимальную длину для нашего ящика. Это от 15 мм стенки боковые и от 6 низ. С низом ничего не будет, а вот стеночки нужно делать покрепче. Иначе ваш саморезик сделает вот так вот так или где тут ящик был или вот так и это важно так что используйте боковые стенки 15 вот надпись внизу от 6 она крепкая вот тут 55 сантиметров это длина нашего ящика вот она, видите можем ее положить и можем на нее встать можем покачаться она даже не хрустит, хотя я вешу 75 килограмм. То же самое касается ящиков, то есть они крепкие выдержат. А вот на чем они катаются, на направляющих, это покажет время. А, кстати, несмотря на смену в стиле, которая мне очень понравилась, да, не пошлось без парочку летающих. Ну, в этот раз я был готов. Ладно, письки в сторону. Но я серьезно, смотрите, вот эти три серьезных... Видео, где-то вот тут вот. А внизу три несерьезных. Внимание, подчеркиваю, комментарии, лайки. То есть несерьезные, где больше юмора, где больше тепла. Нравится больше. Значит, будем продолжать. В мастерской 3 градуса он улыбится. Не, ну это нормально? Нет, не нормально. Итак, следующий этап у нас. Э, где свет? Что за дела? Нужно больше золота. А, -а, а, ну ладно, переждем плохие времена в бункере. И да, шапка. Самое главное, где шапка? На вообще и смотрится лучше, работать приявней. Прияней. Вам приятней менять? отнесите меня. И это получается довольно-таки. Ты мне кадр испортил, гребаный ты ящик. А! А! Или -а -а. а -а -а. вы? Может вы? Или вы? Может вы? Точно вы. О, какой большой кошелек? А, нет, это был не кошелек. Может вы? И не. Может вы? Не. О, какой мужик с большим кошельком? Надя! ящике ходят аккуратненько, не совсем идеальненько, но нормально. Конечно, осталось бутырка. Выходим, пацаны. Ящики прекрасно ходят на роликах, отлично себя чувствуют. Буквально толканием одного пальца. Пальца я сказал. Ах ты, немецкий телевизор. Легко. Изящно. И принужденно. Я сказал, беспринужденно ты... Ах ты, итальянский буратино Вам это очень зашло. Ну и не обошлось, конечно же, несмотря на смену стиля, это вам, конечно, очень... Не в ниф, ниф, да, мы тут стесняемся, которому очень зашло. Не обошлось, конечно же, и без... Конечно же... Алло, это Голливуд? Вы видели трюк? <с emails> не обошлось, конечно же, и без. Не обошлось, конечно же, и без. <п assembled> В этот раз я был готов. Да, конечно, не обошлось и без летящих. Вам это очень зашло. Конечно, не обошлось же и без. В этот раз. Я подготовился! Чё это в кадре за меня?